Доброго дня, друзья! Всех приветствуем! Мы с небольшой задержкой подключились. На связи Ольга Викторовна и Майкл Мелехов, город Чикаго. Мы с Ольгой Виктором находимся сейчас в Казани. В Казани приятная прохладная погода, поэтому передаем всем привет. Скоро лето, надеемся, уже наступит. Вот. Так что напишите, пожалуйста, как у вас настроение, как дела, какая погода. Мы все здесь... Сейчас с наступлением весны и с наступлением похолоданий небольших перед летом ждем тепла. Майкл, да, потом расскажите, как у вас, какая погода, какое настроение весеннее или еще зимнее продолжается. Друзья, я тогда ожидаю от вас сообщения, слышно ли меня, насколько хорошо слышно, напишите. Сегодня у нас по плану третье интервью с Ольгой Викторовной и Майклом Мельхом. Мелиховым, на какие темы пройдет. И, кстати, тоже напишите, пожалуйста, если вы уже были на предыдущих интервью или вообще на занятиях Ольги Викторовны, или вы присутствуете сегодня в первый раз, тоже, пожалуйста, напишите, напишите, из каких вы городов и какая у вас погода. Сегодня, конечно, у нас занятия не по теме погода будет, но на, также на актуальные вопросы. Итак, какие темы мы сегодня на интервью будем затрагивать? Первое. Есть такое понятие, как «земные игры». Которую мы мы да, с вами играем, осознанно или неосознанно, что это такое. Второе. Что мы делаем здесь, на планете Земля? Вот. Если не задавались таким вопросом или не так часто, то сегодня об этом подумайте. Дальше. Третья, третья тема – это взаимодействие человека с Землей. Четвертая тема – что происходит сейчас на нашей планете? И, может быть, также вас заинтересуют вопросы, и также вы их зададите а вообще о том, о, так сказать, ситуации на нашей планете, будут ли войны, или будут ли катаклизмы, или будут ли какие-то кризисы, или будет мир, и все будет хорошо. А может быть, и то, и то, где-то так, где-то так. То есть такие вопросы тоже, может быть, исходя из того, в каком вы регионе живете, обязательно спрашивайте. Хорошо, Ольга Викторовна? я думаю, какие-то интересные моменты здесь пояснит, потому что мы сегодня уже эти темы так за кулисами немножко обсуждали. И пятая тема – это осознание себя в материальном мире. Ну и любые другие вопросы, темы, которые да, также вы спросите, и Майкл дополнительно задаст. Я хочу представить нашего сегодняшнего ведущего Майкл Мелехов, президент и основатель центра «Сангейтс» город Чикаго, Майкл – психолог, математик, шахматист, путешественник, публицист, автор о духовном развитии, статей о духовном развитии человека, его предназначении и карме. Неоднократно бывал в Бразилии, а также в Индии, где изучал аюрведу, джотиш, хиромантию, нумерологию». Майкл также организатор радиоцентра сан в городе Чикаго в 2014 году открыл интернет-портал радиоцентр Сангейтс, в рамках которого, да, проходит наша сегодняшняя встреча, где ведет репортажи с, известен... с известными людьми по всему миру. И сегодня Майкл да, будет общаться с Ольгой Викторовной. Ольга Викторовна просветленный духовный мастер, преподаватель метафизики, целитель, автор множества разработок в области медитативных практик и метафизики. Более 20 лет она идет по пути самопознания и духовного развития, помогает людям обрести свою целостность, раскрыть свои таланты и сверхспособности, найти свое предназначение и уверенно идти по своему пути. Также Ольга Викторовна является счастливой матерью шестерых детей Индиго. На этом мое вводное слово заканчивается. Передаю слово Майклу. Майкл, как нас слышно? И всем интересной беседы. Да, спасибо. Спасибо, Домир. Ну, по поводу погоды Чикаго очень странный, вообще говоря, Город, его называют Windy Сити, что означает «город Петров». Ну, так переводится, прямая такая, скажем так, трансляция, перевод, точнее, это раскрепшем. Но у нас, если хотят, чтобы погода изменилась, надо сказать, подождать полчаса, и градусов 20 она запросто упадет. Вот такая тут, может быть, я помню, 25 лет тому назад, приехавшая сюда, 7, то есть 7 февраля я приехал, 9 февраля, сами понимаете, лют, как бы должен быть мороз, и действительно таким он был, где-то градус 18 мороза, и вдруг объявляет потепление, можете себе представить это потепление, вот будет потепление, через час погода с минус 18 становится плюс 4, да, через час, за один час. То есть вот такая у нас погода. Поэтому сейчас 65, это 65, это примерно градусов 15-17, завтра будет 22-23, послезавтра 25, Mother's Day, воскресенье. Не знаю, отмечает ли День Матери, отмечает ли сейчас в России. Ну, по-моему, сейчас в России отмечают вообще все праздники, которые происходят, вообще говоря, во всем мире. Это раньше было, помнится, 1 мая, 9 мая, 5 декабря, 7 ноября. Ну, не считая Новый год. То теперь все, что угодно, отмечается. В общем-то, это хорошо. Мы все дети земли. Вот в этой связи мне хочется задать первый вопрос Ольге Викторовне. Ольга, во-первых, здравствуйте. Рад приветствовать. Здравствуйте. Да, мы провели уже с вами не одну программу и в рамках портала Человек будущего, и в рамках центра сан -Гейтс» чему я лично очень рад, и наши радиослушатели, без сомнения, тоже. Это третья наша передача с некоторыми перерывами, заключительная передача как introduction или как вступление к тем программам, которые вы будете делать в рамках проекта «Человек будущего», руководитель проекта Дамир Миронов, мой хороший товарищ. Ну и хотелось бы поговорить на животрепещую тему, которая интересует, по-моему, всех. А, то есть мы, хоть и, как в известной песне поется, дети Земли, но в то же время мы дети yeah. Галактики. Да? А, так вот, кто мы? Мы земляне, мы uh -huh. пришельцы, мы откуда прилетели, какого мы измерения, мы с вами беседовали. Ну, давайте еще раз побеседуем на эту тему. Uh -huh. Uh -huh. Ну, смотрите, пока человек не задает себе вопрос и никак не хочет осознавать себя в этом мире. Ну, вот он просто живет как, можно сказать, как животное, да, потому что нет никаких мыслей в голове. Ну, встал, ну пошел, ну поел, ну, поработал, ну, посмотрел телевизор. Нет вопроса в голове. И пока нет вопроса, ты просто третье измерение. Все. Но ну, как только появляется вопрос внутри: кто я, почему я, что я делаю на планете Земля, была ли раньше жизнь когда-то, есть ли на других планетах жизнь, каким образом, да, мы попали на Землю, есть ли у нас связь с другими планетами? или мы тут вообще в гордом одиночестве. То есть как только вы начинаете задавать вопрос, у вас начинают созревать ответы. Откуда не возьмись, сами по себе. Иногда, конечно, с каких-то других источников приходят, ну вот земных я имею в виду, но иногда приходят и прямо в голову ответы. Да? То есть вы начинаете понимать, что такое вы, да? что я есть что я себе представляю. Конечно, можно сказать, что, ну да, хорошее тело, да, замечательные мозги, да, то есть ум утонченный, скажем так. А, да, способности и все прочее. Но ведь кроме этого есть еще нечто. Есть то, что а, есть какая-то энергия внутренняя, да. И когда вы начинаете себя разбирать на запчасти, вы начинаете понимать, что здесь все не так просто. Что-то происходит внутри, и вы начинаете ощущать. Да, есть еще и эмоции, оказывается. Да? А еще, когда вы начинаете влюбляться, вы понимаете, что у вас еще есть чувства. Значит, вы такое очень сложное существо. Такое сложное существо живет на планете, и когда вы задаете еще вопросы, то тогда приходит ответ о том, что, наверное, еще где-то есть эта же энергия, то есть эти чувства, они принадлежат единству, и, наверное, есть какие-то существа, которые чувствуют эту любовь и испытывают эти эмоции. Чего что-то. Так, наверное, не может быть, чтобы вокруг нас находилось около 200 галактик ученые посчитали с мириадами звезд и все это создано для того чтобы мы два раза в телескоп посмотрели нет наверное наверное тут есть еще что то то есть когда вы задали вопрос вы получаете ответ что наверное земля есть какое-то место где вы что-то делаете, да. Но вообще есть, конечно, теория, что на Землю отправляют как в тюрьму, да, то есть самых провинившихся с других измерений. Ну да, можно, конечно, принять любую теорию, вот. Но все-таки, когда вы включаете свой разум, включаете свою осознанность, вы начинаете понимать, что вообще-то везде существует ваш выбор. Вы в мелочах осуществляете свой выбор в мелочи. Это значит, что вы в крупном осуществляете свой выбор. Перед воплощением на Земле вы выбираете планету Земля, либо выбираете другую планету, где вы будете проживать и развиваться. Выбор за вами. И путем каких-то логических построений вы понимаете, что этот выбор делаете вы. Никто за вас этот выбор не делает. Другое дело, что вы можете об этом забыть, вы можете об этом даже не вспомнить, и вспомнить это после смерти. Да? да, возможно, что вы ничего не знаете о своей звездной семье, вы не знаете, с какой вы планеты, вы не знаете, с какого созвездия. Вы даже не помните свою задачу, вы не помните... Что именно вы хотите здесь на Земле сделать? Каким образом вы здесь развиваетесь? И выполнили ли вы здесь свою задачу, пребывая на Земле? Я... Вы я... Угу. не Простите. знаете? Угу. Да, я угу. хотел бы еще вот чем дополнить. Дело в том, угу. что есть концепция, и очень серьезная ведическая угу. концепция, о том, что нас не ссылают на Землю. Более того, на Землю хотят попасть абсолютно все. Ну, те, кто занимается да. ведомыми, читает эти Конечно. вещи. Абсолютно все, даже обитатели райских планет. Угу. Почему? Потому Конечно. что... Конечно. ...можно выход именно в духовную реальность. И это только, возможно, Земли. Мы относимся к ряду средних планет. Есть даже... Я бы не сказал, что это теория, это действительность. Есть личности, которые пережидают э, ту самую калию, в которой как бы, мы находимся, mm -hmm. для того, чтобы, когда наступит Сатей Юга, взлететь это плацдарм mm -hmm. для попадания mm -hmm. и выполнения нашей а сущности, а наша сущность только духовная. Да, да конечно. Конечно. А, сказать а, о том, что иногда люди сомневаются в том, что это их не выбор, что они выбирали это все сами, потому что они частенько говорят, «Господи, за что?» Потому что когда испытания бывают настолько серьезными и настолько много боли и страданий, они начинают роптать и говорить о том, что, наверное, я не выбрал это, эту жизнь, эту планету, наверное, меня сюда сослали. Да, такие люди тоже есть. Поэтому очень хотелось бы им напомнить, что сюда они отстояли очередь, и чтобы попасть на Землю, здесь еще нужно много проявить себя, да, то есть многое доказать. Проявить себя и наработать много самых разных качеств и свойств, чтобы выжить на планете Земля. Молодые души в виде ангелов не могут воплотиться на Земле, потому что у них недостаток опыта они еще не настигли какой-то вибрации, чтобы здесь существовать. Они не выдержат третье измерение. Здесь будет очень трудно и очень сложно для них. Это молодые души опробуют совсем другие миры, другие измерения. Об этом речь. Вот. Это, это абсолютно правильно. Но, Ольга, у меня такой простой, элементарно простой вопрос. Мы все задумываемся, кто мы есть, чем мы занимаемся, что мы в общем -то, делаем mm -hmm. да, и как нам определить ну mm -hmm. и все естественно хотелось бы быть ну покруче mm -hmm. да? но вот хотелось mm -hmm. бы дать что мы мы с вами беседовали неоднократно и мы выясняли вопрос о том что земляне это те кто земляне естественно там скажем играется а нам надо относиться как к детям а мы все вот такие вот мы прилетевшие с других планет какого-то там 7 8 9 там, не дай Бог, нам mm -hmm. здоровья конечно. и мы все хотим в этом мероприятии участвовать, и... А вот они, они типа, вот они вот земляне, да, но они пускай играются, вот они там, хотят играться, <соединяющие> вот пускай играются в войну, там, войнушку. <соединяющие> а как определить все-таки тем, кто хотят определить, крутые они или не крутые, чего им еще предстоит там, чем заниматься? Как? Кому обратиться к вам <соединяющие> и почитать? <соединяющие> ну, вот да. да. Можно. Можно. Конечно, можно. Но все-таки я бы призывала всех задавать свои вопросы своим наставникам. И в своих пирамидах, в которых вы будете медитировать, обязательно задайте вопрос своим звездным родителям, чтобы они пояснили вам ваши задачи и напомнили, зачем вы сюда на Землю пришли. И это очень интересный диалог будет. Поэтому, пожалуйста, разговаривайте. У землян тоже есть звездные родители, просто они настолько долго не были дома, они настолько долго не ходили ни в храмы, ни в чистку, ни э, после смерти сразу из одного тела в другое тело. То есть у них не было перерыва, они без, без передышки воплощались да, 21 тысячу раз, э, кто-то и больше. И от того, что они э, вот в такой безпередышечной, скажем так, игре, они вообще забыли не зачем они почему они то есть приходится сюда присылать учителей на землю чтобы люди вспоминали себя и учителей было прислано большое количество и каждый раз было напоминание опомнитесь уже хватит играть игра давно закрыта домой потому что зов творца уже прозвучал да, и нужно обратно собирать, да, по измерениям обратно идет вдох да, Творца, нужно уже что-то делать, и нужно как-то... Много было попыток, и приходили, и все время значит, отрезвляли, скажем так. Но земляне настолько заигрались в своем великолепии, да, настолько им понравилась эта игра, что они, в общем-то, и не собираются ничего закрывать. И эмоционально они здесь очень так приспособились хорошо. Физический мир пока их выдерживает, и пока планета Земля еще терпит, скажем так, землян, которые правда уже успели здесь, так сказать, похозяйничать, мягко сказано, да? похозяйничать. Сегодня приходит большое количество учителей, которые призывают землян закрыть игру и уже возвращаться домой. А куда сегодня... домой? Вот домой куда? А, а, домой, домой, не домой не это раз, внутрь. Да, убрал. домой да, это да, внутрь. Не куда после Земли? Нужно идти внутрь, нужно идти вглубь. И вглубь можно идти сначала только в медитации. При полной концентрации, да, то есть вы в полном отключении ума, то есть полное э, расслабление. Только тогда вы начало берете, да, и вы погружаетесь внутрь. Потом, когда вы научитесь, да, вы можете без погружения все время оставаться в центре и быть все время дома. Это годы труда, и этому надо научиться. Когда вы находитесь дома, вы просто наблюдатель. И вы можете находиться в тот момент на любой планете, хоть где, вы все равно уже дома. Вы все равно уже находитесь в таком стабильном состоянии, да, внутреннем состоянии благости, мы его называем. Ну, или нирвана, как хотите, в любых религиях называется по-своему. Неважно. Туда попадаете и оттуда не выходите уже потому что вы туда пришли и вы больше не хотите и не хотите оттуда выходить из этого состояния не хочется выходить обратно но пока человек туда еще не пришел то есть домой не вернулся он играет эмоционально здесь и он играет не как зритель а он играет как актер и иногда это заканчивается плачевно для его тела очень выход... учителя все призывают к тому, что нужно беречь свое тело, да, потому что без него вы не играете, без него трудно завершить цикл, поэтому за здоровьем надо следить, за телом надо следить, нужно его слушать, нужно с ним вместе контактировать, потому что тело – ваш храм, и хотелось бы, чтобы вы сейчас его берегли. Конечно... В прошлом тело было как муха, убили, и замечательно. Да, но приходит какое-то время, в котором надо внимательно смотреть на окружающее пространство, внимательно присматриваться, смотреть на все обстоятельства вашей жизни и смотреть за своим эмоциональным телом. Вот сейчас ваши эмоции могут как раз показать вам, насколько вы разбалансированы. Потому что если вы всегда ровные, если у вас всегда внутри покой, да, вы очень близко к дому, но если вас иногда выносит на какие-то эмоции, вам хочется как-то вот проявить себя, или гнев, или страх, или, или злость, или там, сюда, то вы должны понимать, что вы очень далеко от дома, и хватит уже, да? и, может быть, уже пора как-то остановиться и вернуться обратно. Ну, хотя каждый решает самостоятельно, никто никого на веревке тащить не будет. И если люди предпочтут не возноситься, а предпочтут покинуть физические тела, Предпочтут, значит, не квантовать вместе с Землей в пятое измерение, а захотят просто освободиться от костюма, от тела и умереть просто, ну, каждый решает сам. То есть никто никого принуждать как-то не будет. Это выбор. Да, понятно. Скажите, пожалуйста, ну, не секрет о том, что пытаются какой-то небольшая горска людей относительно общей массы проживающих именно эти вопросы разобраться uh -huh. вопрос своего высшего я постичь идут uh -huh. по пути какому то эволюционного развития uh -huh. в общей массе, которая в общем-то в Калинине находится людей и как мы знаем таких людей дико подавляющее большинство так вот перевесит ли Сила вот этого меньшинства mm -hmm. или это большинства в плане том, что же произойдет и что происходит сегодня mm -hmm. на Земле э, mm -hmm. в нашей теперешней материальной реальности, что вот сейчас mm -hmm. происходит. Ну, к счастью, человеческое существо устроено очень э, хорошо, если так можно выразиться, да? Человеческое существо... Если оно обладает высокой энергией, то оно обладает свойством и качеством автоматически включать других людей, которых набрана вибрация, ну, скажем, четвертого измерения, то автоматическое включение их перенесет на пятое. И такие случаи уже были, да, когда один возносящийся забирал с собой несколько человек, да, которым не хватило чуть-чуть да, до Вознесения, но, тем не менее, они могли воспользоваться, что называется, вибрацией другого человека. Такие случаи уже ну, были и много. И поэтому оно так работает, чтобы... Вот у нас есть 30 миллионов пришельцев да, на Земле, и, наверное, этой суммы будет достаточно. Вообще достаточно даже 144 тысячи учителей. Если они все будут просветленные мастера, то этого хватит для кванта, потому что один может поднять еще 144 тысячи, а это 20 миллиардов. То есть энергии хватит, ее будет достаточно. В принципе, вопрос ведь не в этом, не в том, что хватит ли у, у учителей энергии. Вопрос не в этом. Вопрос, насколько земляне захотят квантовать, насколько они захотят закрыть игру, и насколько они захотят жить в пятом измерении, и хватит ли у них вибраций подняться хотя бы до четвертого измерения. Дальше уже, конечно, их забирают, но ведь они и до четвертого не хотят идти. Поэтому вопрос, выбор землянина себя видит. У нас пророчеств много. У нас считается, что из 7 миллиардов возносится только 2 миллиарда. 5 миллиардов желают покинуть тела. То есть пророчеств всяко разных, со всякими разными результатами, их много. И у них есть какие-то потенциалы, там 30%, да, 50%, 70% и так далее. Они могут сбыться, могут нет. Поэтому все зависит от самих людей. И желание человека да, двигаться, или наоборот застрять, или остановиться в своем развитии, но это человек сам выбирает. Здесь никто не может его толкнуть, что ли, вот так надо сказать. Понятно. Хорошо. Вот все это пока то, что мы говорим, это то, что может произойти. Как вы лично да. считаете... Будет ли происходить в ближайшее время какие-то такие глобальные, возможно, события, uh -huh. связанные, uh -huh. ну, не знаю, там, с воинами, катаклизмами, глобальными катаклизмами, uh -huh. виду, а не uh -huh. какими-то местными вот такими там напряженными uh -huh. моментами uh -huh. или так. Имеется в виду вот что, потому что Земля же, она себя очищает. То есть, во-первых, да. сверху видно все, если это надо, значит угу. это надо. Угу. Чем более глобальнее или, как скажем так, тем более серьезная болезнь угу. человеческая, угу. и чем более серьезные угу. события, к сожалению, которые происходят в нашей Земле, да. тем большее прегрешение мы ну, лично да. земля, или наша Земля, а, и мы участвовали в этом процессе. Угу. Это необходимо, это цикл, он должен завершиться. Любой цикл, который начинается, он должен закончиться, угу. И он должен закончиться, да. к сожалению для всех нас, разрушением, но это и ознаменует собой начало нового цикла, правильно? Да. Срабатывает механизм. Этот механизм однажды уже сработал. Сейчас объясню, какой. Вот помните сказку про репку? Да? Там последнего грамма не хватило, мышки не хватило чтобы репко вытащить. Или мультик такой есть, когда сосна упала, и последний муравей пришел, и последняя капля, она все-таки дала свою, скажем так, силу, и произошло так, что дерево поднялось, да, то есть убрали. Здесь однажды этот принцип уже сработал. Когда на нас уже махнули рукой, когда мы уже с пятого раза не выходим в вознесение, то есть мы опять в минус – и когда уже стали замерять последний раз энергию, вышла ли Земля в плюс или опять она в минусе, и стоит ли еще раз прилетать на Землю и помогать землянам, когда уже вообще все как бы, было заброшено, да ладно, опять земляне игру не могут закрыть, да бог с ними полетели обратно, вот в тот момент, когда уже было, махнули рукой, вдруг выяснилось, что Земля вышла в плюс. И в самые последние секунды уже оставалось прям вот-вот-вот, вот мы уже должны были пройти определенный спектр, определенное расстояние да, от центра галактики. И я думаю, что сработает еще раз сработает вот эта последняя секунда, потому что на сегодняшний день да есть пророчество и на то, что у нас будут э, метеорит упадет в океан и значит затопит берега и прочее, да. У нас есть пророчество и о том, что Остонский, э, я точно не знаю название вулкана, да, в Америке. Yeah, no, no. Э, да, вот у нас есть пророчество о том, что Антарктида, значит, свои ледники растопит и поднимет океан на 9 метров, да. У нас есть пророчество о том, что будет много сожжено леса, да, то есть и дым и все прочее. То есть, в принципе, а, и еще то, что разлом тектонический, да, пройдет по Японии и так далее, пророчеств много, но еще раз повторю, что я все-таки надеюсь, что сработает вот эта вот схема. Она уже многократно работала, и думаю, что еще раз Земля не просто в каких-то неимоверных усилиях. Когда человек спит, его все структуры работают. Да Вообще я считаю, что человек работает, когда он спит. Да, все структуры, думаю, что... В самый последний момент что-то там повернут и что-то там сделают такое, что будет все время происходить э, нечто такое спасительное. Вот мне так кажется, что это было многократно. И это было многократно со всеми метеоритами, это было многократно с землетрясениями, наводнями и так далее. Да, локальные, местные какие-то бывают войны, да, бывают какие-то землетрясения, Наводнение, да, цунами, но это все локально, и это все так мелкими там какими-то вот порциями, и как-то вот мы платим небольшую дань, что называется, да. Вот Мне кажется, что сработает еще раз этот вариант. Хотя пророчеств, да, множество, и мы действительно в потенциале стоим, а некоторые потенциалы 70%, это практически вероятность того, что это произойдет. Тем более, что пророков было много, которые, если вы почитаете все пророчества знаменитых пророков, и вы увидите, что да, там много всего написано, и чего нас ждет, но все-таки к Земле приковано огромное количество глаз, огромное количество, ну, скажем, миров и созвездий, которые здесь охраняют, что называется, да, ситуацию. В общем-то, хочется получить большой урожай. Вложено в этот проект было энергии много. И очень хочется урожая много. Каждый хочет забрать своего представителя на свое созвездие все-таки с полным опытом, с полным спектром и вознесенного мастера. Хотелось бы. И я думаю, что на самом деле все измерения приложат, максимальное усилие для того, чтобы все-таки вознесение произошло с максимальным количеством землян. Поднимутся не только с городов света, Атланты и прочие, да, лемурийцы, я думаю, что и со стороны пришельцев, с Юпитера и так далее, будут не только корабли, да, вот у нас уже в Солнечной системе стоят три корабля, да, и хранят. Чем они заняты? Они следят за землей. Да, корабли больше, чем Плутон размер, я хотелось сказать, поэтому э, мы здесь э, думаю, что с такой помощью все-таки должны что-то сделать. Я не думаю, что все пророчества сбудутся и мы тонем в этом хаосе или вот э, в этом. Я не думаю, что земляне настолько глупые, настолько, э, что будут двигаться по э, дороге разрушения. Я думаю, что очень скоро земляне очнутся и поймут, что нельзя вырубать леса, нельзя травить реки, нельзя гадить стол, выкачивать нефть или газ и так далее. То есть я думаю, что все-таки э, проснутся они. Mm -hmm. Думаю, что да, произойдет нечто вот, в сознании. Да. да, ну вы правы, тут, кстати, mm -hmm. пишут наши телезрители. Mm -hmm о том, что угу. это действительно так, пророчество – это абсолютно точно, угу. это всего лишь угу. вероятность какого-то события. Да. причем угу. доля этой вероятности, конечно, варьируется в зависимости от того, ну, да. как, понимаем. Угу. Но, тем не менее, мы сегодня функционируем в наших угу. материальных телах. Как, угу. Каким образом себя осознать в этом материальном теле. Вы уже сказали, да, мы, в общем-то, понимаем mm -hmm. все о том, что материальное тело диктует свое. Ведь в материальном теле mm -hmm. в сосуде находится наш дух э, и, mm -hmm. и душа. Поэтому естественно mm -hmm. это самое главное, на чем нам надо концентрироваться mm -hmm. сейчас. Но понимая о том, что высшая цель это все-таки не, э, не enjoyment в (английский) не наслаждение э, вкусными mm -hmm. там рецепторами Mm -hmm. И инстинктами, и эмоциями, все-таки mm -hmm. это, так сказать, mm -hmm. приходящая вещь. Вот как mm -hmm. себя осознать именно в этом материальном мире, помня о том, что мы все-таки духовное существо. Наверное, здесь нужно просто понять, что такое вкус. Вот когда вы понимаете, что такое вкус дома, то есть когда вы там один раз побывали. Вы понимаете, что э, по ощущениям, да, вот когда вы прочувствовали через себя все это, ну, можно назвать это как космический оргазм, вот как хотите это называете, да, каким словом. Вот Когда вы испытали это удовольствие, удовлетворение, вот это, эту силу, когда внутри испытали, вы начинаете понимать, что все остальное, оно как-то такое блеклое, и оно такое уже скучноватое. И поэтому хочется стремиться туда. Даже если вам один раз в жизни это показали, вы все равно будете стремиться туда, в ту сторону. И, а когда человек еще этого не познал и не понял, что есть нечто более интересное, более а, чувственное, наслаждение – когда человек не понимает этого, да, конечно, он считает, что вот самое лучшее наслаждение вот здесь или там здесь. Когда человек не, ну, забыл и не понимает, куда двигаться, конечно, он будет жить зимными радостями и не будет отцепляться от них. да. Конечно, он к ним привязан. И что делать? Ну, может быть, обучать человека, может быть, рассказывать ему и хотя бы дать один раз почувствовать это, ну, например, когда вы, почему нужно группой медитировать? Потому что только в группе накапливается такая энергия, что вы можете это почувствовать. Пусть это будет 5 минут. Но у групповой медитации вот эта огромная накопленная энергия, она позволяет вам прочувствовать это, куда надо стремиться, куда надо идти. У одного человека медитировать и накопить такую энергию не получается. Особенно у новичков. Я сейчас мастеров не беру. Понятно, что они одни могут да, делать всякие разные чудеса. Вот. И когда люди собираются. Ну, посмотрите, на самом деле люди могут все. Вот, допустим, шли 30 пустынников да? ну, пустынники странники, остановились, сели на песок. 30 человек стало медитировать. Медитировали сколько-то времени, может быть, неделю, может быть, даже две. И на этом месте вырос город Дубай. Да? То есть материализация мысли коллективная, она может совершать чудеса и быстро потому что это идет всеобщее благо и так далее. Это для примера к тому, что вы коллективно можете много. Вы коллективно можете не только в материи да, разобраться, не только с материальным миром. Вы можете лечить коллективно быстро. да, То есть вы можете выдернуть человека из любой болезни, да? помочь ему зайти в хроники Акаши, переписать его прошлое, вылечить его без всякой медицины. Вы можете исправить его жизненную ситуацию, если человек оказался в достаточно тяжелом, сложном каком-то, ну, пере, на перепутье, каком-то сложном, да, там налево поедешь, коня потеряешь, то есть там без вариантов. Иногда бывает 10 дорог, и нигде положительного исхода нет. То есть коллективная медитация на всеобщее благо дает человеку настолько много самых разных преимуществ если бы он, например, даже медитировал один. Если люди это поймут, они смогут очистить воздух, очистить воду, они смогут разобраться с мусорными свалками, они смогут вычистить космос от мусора и так далее. То есть люди смогут перестать болеть, жить долго, перекодировать свои ДНК. То есть у людей есть будущее, есть куда двигаться. И если они захотят это делать – то у них это получится. Вопрос в другом, смогут ли они оторваться от своих игрушек, которые они тут понаделали, и будут они переключаться на свои способности. Ведь мы сюда пришли со своими РКБ, и у нас не было паровозов, самолетов и прочее, мы бы сами перемещались с одного созвездия в другое. Да? Вот, поэтому насколько человек готов отпустить комфорт, Насколько он готов отпустить материальный мир и насколько он готов какое-то время чувствовать себя, ну, может быть, ущемленным или там каким-то, ну, не то чтобы даже ущемленным, сколько ограниченным, да, в каком-то комфорте, поскольку мы привыкли, что у нас там кран включил, вода потекла. Сможем ли мы, Какое-то время жить без комфорта. Сможем ли? Сможем ли мы обойтись без игрушек? Вопрос. Поэтому тут все решают земляне. Да. Mm -hmm. Я хотел бы еще дополнить: знаете, дорогие друзья, думаю, Ольга Викторовна с нами согласится. Mm -hmm. Mm -hmm. Дело в том, что ведь есть медитация. Прямая есть медитация, можно сказать, обратно, имеется в виду, которая приносит совсем другой эффект. Я могу быть mm -hmm. и пример всем mm -hmm. печально известные э, Содом и Гамора. Вот там люди медитировали, можно сказать, медитировали на удовольствие. То есть там жили люди, которые полностью потеряли, э, скажем, mm -hmm. понимание своей природы. И мы знаем, mm -hmm. что произошло. После этого. Mm -hmm. С другой стороны, mm -hmm. тоже известный факт, может быть не всем известный факт, но много лет назад э, был проведен такой эксперимент. Я рассказывал когда-то об этом, но я быстренько повторю. Mm -hmm. Махариш Махиш Йоги был такой человек. Э, в 2008 году он ушел, но он принес в мир э, понима, э, такую трансцендентальную медитацию. Трансцендентальность mm ⁇ -hmm. это духовность. И вот как-то в Вашингтоне он собрал 15 тысяч человек приехал в Вашингтон во время генеральной сессии Организации Объединенных Наций. То есть это была медитация на мир. И вот 15 тысяч человек капля uh -huh. в море, но в то же время довольно много людей. Они, ну кто в палатках, кто, ну тут как бы все разрешается. Главное, чтобы там порядок не нарушал, порядок не нарушался. Поэтому как бы это все было разрешено тут нет такой санкционированный митинг не санкционированный ну если все в порядке то все, все в порядке. Mm -hmm. короче говоря в течение нескольких дней они медитировали это подтверждение того что на самом деле вот сейчас только вы сказали и что было зарегистрировано после этой медитации это не было целью но падение преступности в штате в самом штате и в вашингтоне Дистрит Колумбия, было на, это большая цифра, кстати, от 15 до 20, 18 процентов, по-моему, было сокращал mm -hmm. вот само по себе сокращение преступности было в этот момент. Более того, во всем мире наблюдалось, чего вообще-то никогда не бывает, вот то же самое сокращение каких-то crimes, вот этих violence, этих всяких. Uh -huh. Было на какие-то там доли процента, конечно, весь мир, 15 тысяч – это неизмеримая цифра, но это было. Uh, мне рассказывала еще дополнительно моя знакомая, про Днепропетровске была группа, которая решила проэкспериментировать. И там была река, и туда сбросили какие-то там, ну, постоянно сбрасываются uh -huh. какие-то отходы. И вот они взяли и решили провести эксперимент. Они сели на берегу uh, реки, uh -huh. И они стали медитировать, на, чтобы очистить. Это совершенно да. удивительно, но на том участке, да. который рассматривался, угу. который если угу. можно выразиться, сделали замеры. То есть вот дальше, да. где-то далеко, там было загрязнение, а там ну, было совсем, совсем одними тем же дозиметрами, как бы это все делать. Угу. То есть угу. это великая вещь медитации. И поэтому да. так как мы да. и так оно и будет только естественно это надо делать да. в разнобой это надо делать всем и это совершенно да. потрясающая вещь это как бы дополнение mm -hmm. дорогие друзья у нас заканчивается время нашего эфира mm -hmm. было бы интересно если бы вы все-таки какие-то вопросы еще задавали тогда бы я их озвучивал и ольга викторовна бы отвечала mm -hmm. но посмотрите ну, у нас есть еще один момент который мы не рассмотрим сегодня наверное. Mm -hmm. Или рассматриваем его совсем очень коротко. Mm -hmm. Речь идет, почему? Потому что глобальная тема. То есть, э, как научиться общаться со своим высшим «я»? Это вопрос вопросов. Э, как у нас говорят, этот, э, э, это самое главное. Если мы овладеем способом общения, mm -hmm. общения со своим высшим «я», тогда мы достигнем ну сказать, того могущества, которое мы хотели бы для себя достичь. Mm -hmm. А уж как мы это применим, это вопрос другой. Ну, давайте попытаемся ответить так, как можно, да, не очень долго. А мы послушаем то, что наши телезрители нам зададут вопрос. Угу. Как научиться общаться а, со своим высшим Да, да, да. Ну, смотрите, здесь... Как, когда мы жили с вами в Египте, и связь оборвалась то для того, чтобы восстановить эту связь, были даже придуманы саркофаги, да, когда вас туда ложили, приходили туда через месяц, да, и если вас не забывали там. То есть восстановление связи раньше происходило с такими трудами и с такими испытаниями, с отрывом от жизни, да, то есть человек уже соглашался умереть, да, то есть нужно было привязки все отдать, и только потом восстанавливалась связь с Высшим Я. Это были очень тяжелые энергии на Земле, низкочастотные. И в тех вибрациях было очень трудно найти эту связь. И достигали этой связи единицы. Сегодня вибрация Земли настолько повышена, что если вы находитесь в лесу, в каком-то месте, на таком, да, не в городе точно, если вы настроитесь на связь, если вы растворитесь, расслабитесь, подышите и зададите какие-то вопросы, если мозг успокоился и выключился, то через какое-то время вы все равно ощутите, что вы не одни, что есть нечто, которое вам готово что-то сказать. Поначалу это будет просто чувство. Вы будете ощущать, что есть нечто, которое как-то с вами общается поначалу. Но дальше вы поймете, что еще и текст какой-то идет. А, мозг должен быть полностью расплавлен, никаких своих мыслей. А, первоначально нужно будет очень хорошо погружаться да, в транс. И это, наверное, будет вот первые два-три таких погружения. Дальше э, связь может восстанавливаться быстрее. То есть э, идет процесс обучения. И наступает такой момент, когда вы, собственно, за одну секунду можете восстановить связь. Но это уже по хорошей практике. То есть когда вы уже потренировались, тогда вы можете сразу восстанавливать. Но когда вы начинаете... Когда первый да, сеанс идет, лучше, это, чтобы это была тишина, лучше, чтобы это были вы одни, лучше, чтобы вы были в хорошем настроении, в полном расслаблении, чтобы это была природа какая-то, пусть это будет озеро, лес, там не знаю, горы, все что угодно, место силы желательно, если оно есть где-то, вот. и а, ваше внутреннее желание общаться. Да, должно быть. Вот, наверное, первую связь все-таки лучше сделать при таких условиях. Дальше вы будете отличать, где, говорит, ваше высшее я, то есть ангелы с вами разговаривают, а где, говорит, ваш мозг. Вы потом научитесь сделать различия. Ну вот, первое все-таки, да, таким образом. Дорогие друзья, я хочу напомнить вам о том, что на самом деле эти... Передачи нашего вот эта третья передача, mm -hmm. они ознакомительные все-таки mm -hmm. к mm -hmm. тому факту, что будут занятия. Ольга Викторовна, yeah. будет Конечно. занятия и всему этому обучать на самом деле. Yeah. А сейчас это, так сказать, прелюдия, знакомство yeah. с тем, что mm -hmm. можно будет и чему можно будет научиться. А, ну, наверное, последний у нас вопрос. Mm -hmm. Последний вопрос mm -hmm. такой что значит приход антихриста и кто такой антихрист в вашем понимании ольга надо сказать о том что как раз вопрос в тему буквально неделю тому назад да, я видел передачи на живом радио в городе чикаго по субботам и я там была одна программа которую я ну, в связи с тем что у нас была великая победа 9 мая чем всех мы естественно поздравляем и вот каким образом Малипусенко и Германия, Гитлер пришел к власти, совершенно непонятно, потому что еще в 1932 году его о нем вообще понятия никто не имел, вдруг в 1933 году он стал каким-то там уже правителем Германии. То есть и говорят, что он заключил договор с сатаной, ну и отихий, а, ну, а, дьявол там. И так далее uh -huh. вот. на эту тему была передача и будет еще какие-то передачи чтобы просили об этом сказать вот э, ваша точка зрения на этот такой вопрос там сатана Антихрист, люцифер доп. да да конечно но всегда нужно понимать что на самом деле в космосе не существует добро и зло есть добро и есть длинное добро да? можно так поделить на самом деле, если вы задумаетесь о том, что есть Бог да, или есть Абсолют, то вы поймете, что все находится внутри этого Абсолюта. Да? И день, и ночь, и белое, и черное, и Бог, и дьявол, если хотите. да. То есть мы подразделяем и светлые энергии, и темные энергии, да, и эмоции радостные, и эмоции негативные. Мы все это подразделяем, но на самом деле это все находится в нашей любви, в Абсолюте. Поэтому разделить можно только играя, да, когда вы понимаете, что вы вляпались в какую-то игру. Ну, если вы руку сунете в деготь, допустим, да, то, конечно, рука станет черной, да, но это же не значит, что она, конечно, грязная. <coughs> но ее можно очистить, да, ее можно помыть, и на самом деле грязь, в общем-то, достаточно легко отмывается, если вы приложите какие-то усилия. Да? Ну, если вам это хочется. А если не хочется, то можно ходить грязными, <coughs> с какими-то грязными мыслями, эмоциями. Да? Вообще вопрос ведь не в личностях, а вопрос в энергиях. Борьба идет между энергиями. И на самом деле не нужно, ведь если каждый человек сделан одинаково, все люди сделаны одинаково, и все сути сделаны одинаково, да, то есть ангел имеет определенную сферу и имеет определенные размеры, расцветку, свою подпись и так далее. И если ангел решает поиграть в каком-то черном костюме, условно черном костюме, то он ведь понимает, что он только входит в эти энергии ничем он другим не отличается. Он пришел, ну, как в театр, театр, в костюм Змея Горыныча, поиграл в этом костюме, вышел из этого костюма, костюм можно бросить, перерисовать, перекрасить, потом снова его взять, и уже это будет какой-нибудь там коще бессмертный или еще как-то. И вы опять в этом костюме поиграете с удовольствием. Да? И потом, смотрите, если человечество не будет получать порции а, негативных эмоций на переработку, но оно уже пресневеет. Если государство не будет щемить и давить людей, люди расслабятся, и они не будут расти духовно. Поэтому обязательно нечто такое должно быть, прессинг какой-то должен существовать, чтобы люди как-то шевелились, что-то делали, куда-то двигались. Ну, правда, у нас история много знает случаев, когда, если все хорошо и нет никакого прессинга, люди расслабляются и они не развиваются, понимаете, они становятся овощами. <как> Поэтому обязательно есть кто-то, кто тебя подталкивает и двигает эмоционально, и ты каждый раз испытывая новый новый опыт, новые эмоции и развиваешься и двигаешься, и твои хроники Акаши наполняются, и твоя матрица становится полной. Разумеется, движение это жизнь, и а что Люцифер? Люцифер такой же Бог, как и все. Если ему нужно было вырастить людей духовно взрослыми, он пошел и что-то придумал. И на сегодняшний день действительно человечество взрослое – духовное существо, если взять в общем и целом. Мы действительно выросли благодаря всем тем, тем темным структурам, которые прикинулись на какой-то момент времени. Они прикидывались темными сутями и заставляли нас двигаться. Огромная благодарность всем. Да... Спасибо большое. Ну, Мы прекрасно все понимаем, здесь нет случайных людей. У нас есть... Мы знаем, да, что мы притягиваем то, что мы хотим притянуть. Если мы да. хотим притянуть... Ведь, понимаете, у нас есть две половинки, такого не бывает, что где-то одна часть, и должна быть гармония и светлого и темного, да. должно быть по-другому. Не, не может быть одно светлое без темного. Поэтому да. и две супердержавы были с разрушением да. одной супердержавы, и вторая должна погибнуть, если не будут действующие силы. Поэтому юберидская, дравидидская цивилизация, точно такая же история была. Да. И если мы хотим притянуть себе Сатану Люцифера, то мы можем это сделать очень легко. Давайте подумаем, он сразу появится рядом с нами. Если мы хотим да. Ангела, Архангела, то Конечно. он и будет рядом с нами нас вести за да. собой, верно? Да. Хорошо, дорогие друзья, Конечно. спасибо большое. Во-первых, спасибо Ольге Викторовне за, как всегда, очень интересную и очень, я бы сказал так, нетрадиционный подход к этим вещам потому что ну, существует у нас огромное количество ну, мастеров действительно мастеров но существует огромное количество уже мастеров вот. а те люди которые находятся здесь мы все вместе находящиеся здесь прекрасно понимаем о том что есть возможность научиться и вообще-то говоря в древние века <с medica> до то исторических моментов были люди, которые у всех были учителя. Поэтому мы просто не готовы, если у нас нет учителя, это же мы знаем, правильно? Да. Вот. И сегодня мы общаемся, и сегодня у нас пока заключительная такая вот ознакомительная встреча с Ольгой Викторовной, ну, которая предваряет то, что у нас вот будет дальше. Это уже к руководителю проекта Дамиру Миронову обращайтесь, будет интересно, пожалуйста, можете и ко мне, это те люди, которые слушают с канала SunGate Radio, SunGate Центр. я перенаправлю вас туда, и спасибо вам, дорогие друзья, что вы задавали ваши вопросы и за участие в этой программе, если бы не было бы вас, если не было бы и нас, просто That's так векать на кого-то, это, конечно, можно, но не интересно. Спасибо большое. Всего вам доброго. мира наверное, заключительное слово, да? Да. Да, сейчас, ага, благодарю всех слушателей, да. Спасибо. Майкл. Uh, <клёх> Майкл, да, также благодарим а, за сегодняшнюю встречу. Друзья, всех благодарим за то, что присутствовали сегодня на трансляции. А, ваше участие, да, как Ольга Викторовна сказала, и наша совместная работа усиливает нас друг друга, да, и э, позволяет достигать большего, нежели чем поодиночке. Поэтому это очень здорово. И наша задача как организаторов – способствовать этому. А, ваша задача, да, как а, участников, как индивидуальных личностей – участвовать в подобных мероприятиях, обсуждать, раскрывать, задавать вопросы, раскрывать те темы, которые вас волнуют, и получать ответы от мастеров, которые да, периодически делятся своими знаниями да, через наш, в том числе, проект. И вместе у нас получится развиваться, двигаться дальше, помогая друг другу. Я думаю, это совместное, которое перед нами стоит раскрывать многогранность мира, в котором мы живем, раскрывать многогранность себя, кем мы являемся, какова наша суть, и решать те задачи, проходить те уроки, которые перед нами здесь стоят. Все-таки не просто так мы тут все вместе собрались, не просто так мы здесь на планете Земля присутствуем, что-то для чего-то, как-то, зачем-то все это нужно. Поэтому давайте вместе разбираться, давайте двигаться дальше. Многое мы уже поняли. И с Ольгой Викторовной, да, мы работаем уже больше трех лет, наверное, да, четыре года уже. Да. Пройдено, пройден большой путь, собрано, наверное, около десятку уже различных курсов, мероприятий и тем. И все эти темы доступны нам с вами для изучения. Поэтому совместно мы можем двигаться дальше. И как раз сейчас вот с Аленой, с организатором направления, вместе с Ольгой Викторовной, мы подготавливаем новые интересные темы по теме гармонизации жизни в городе, то есть как выживать или выживать, или как гармонизировать свою жизнь, да, находясь в городе. И также тема взаимодействия с гармонич... гармоничного взаимодействия с лесом, то есть как жить или выживать или гармонично существовать, именно находясь в лесу. Вот эти такие да, новые темы мы сейчас подготавливаем. Я думаю, также они вам будут интересны. И вы видите под этим видео тех тех участников, кто смотрит трансляцию в записи. В описании этой трансляции есть небольшая инструкция, где описано, как вы можете поделиться теми темами, которые для вас интересны. Вы можете выбрать уже из имеющихся тем, которые там написаны, указать, какие темы вам интересны да, для дальнейших занятий, для дальнейшего обучения, а также предложить свои. И также в этой инструкции написано, каким образом получать обучающую методичку в текстом да, PDF-формате для помощи в работе, для, которая вам понадобится при работе, при изучении, обучении на занятиях Ольги Викторовны. Поэтому обратите на это внимание, воспользуйтесь этой возможностью. И также хочу сказать, что помимо данных возможностей, недавно... Мы с Майклом, с Майклом также решили возобновить серию мероприятий по теме биржи. И Майкл сейчас подготовил новую, новую тему, новый интересный подход к освоению да, работы на бирже. Так называемая эзотерическая биржа. И я... Если вам интересно, кратко об этом расскажу и, может быть, Майкл еще добавит. Вы знаете, что у Майкла 20-летний опыт работы на американской бирже. Это да, взаимодействие с акциями, валютами, фьючерсами. И, соответственно, для тех участников и для тех людей, для кого эта тема является интересной и актуальной, это тоже работа, это тоже обучение, это тоже, так сказать, это, это это не, это не игра, да, там, где я поставил там фишки, что что-то выиграл. То есть это действительно, да, грамотный анализ рынка, грамотное инвестирование, грамотное управление своими финансами, а не только в качестве инвестиций, а также еще финансами в своей жизни, в своей семье, да, для себя, для своих детей. Вот. И если для, для вас эта тема интересна, тоже напишите в чате. А Майкл подготовил одну интересную тему, она называется историческая биржа, как знания метафизики, в том числе знания эзотерики, знания астрологии влияют на рынок и как зная, раскрывая себя, зная эти особенности мира, грамотно да, в том числе заниматься инвестициями на русском либо зарубежном рынке валют в том числе. Дамир, я... И Майкл, да, может быть. Да, да, два, да, слова, да. два слова скажу. Дорогие друзья, дело не в том, что это биржа, какое-то отдельное направление. Вы понимаете, это же и есть тело. И как я полагаю так, что, во-первых, проживая ну, достаточно много лет, я уехал на развале Советского Союза, на границе развала, то есть еще у меня красный паспорт, как говорится, был. А, а здесь я проживаю уже 20, больше 25 лет. А в промежутках, где-то там на Востоке, где имею возможность, в общем-то, это все проверять. Так вот, сосуд, он должен быть не только здоровым, и там не должно быть дырок, но он должен быть еще и как бы и внешне красивым, да? А это и есть, как можно сидеть, медитировать, если у нас вот тут в вот нашей висит моргич или там ипотека, к примеру, или у нас там какие-то проблемы с нашим начальником, мы все в материальных телах находимся, пока еще. Вот. И это только лишь для того, чтобы понимать о том, что это все временно, ну и временно наша работа. Но работать с моей точки зрения было бы, еще раз, проверяя все, это и начиная с нуля, желательно было бы как бы на себя. То есть вот мне лично не хочется на кого-то работать. Причем. Результаты моей работы совершенно несеизмеримы с результатами того, который получает. Мой работодатель, это мы все знаем. Поэтому э, я вычислил этот момент, там было много на самом деле презентаций, они есть, Кто, кому интересно, они могут найти это. Но это альтернативный способ получения материальных благ, э, и это э, работа, и тяжелая работа, как шипматист и математик. Я могу вам точно сказать, что это очень тяжелая работа. И это ни в коей мере не гембл, не казино и так, и так далее. Это действительно работа, и надо быть на, впереди вашего оппонента, и против вас борются очень серьезные силы. Но кому интересно, вот есть, называется это матрица, по-моему, там ВКонтакте есть. Вот я сегодня поставил видео, которое я записал всем утра по нашему времени, где показал реально как оно все будет происходить. это мне кажется интересно потому что ну, помимо того что это интересно оно еще дает реальные какие-то вещи, а мы все все-таки действительно пока живем в этом материальном мире и должны оплачивать наши бытовые услуги и, и нашу жизни и путешествовать. А как можно ездить, путешествовать, если тут, в общем-то, не хватает на жизнь? Ну, это как вариант, как альтернатива. Если кому-то будет интересно, только для этой цели мы все это делаем. Еще раз, это возможность продвижения что-то для чего-то. Каждый человек должен задавать себе вопрос. Мы что-то делаем для чего? Но не потому, что нам это интересно. Да? Вот мы хотим тут вознесись. Да? Но чтобы вознесись для чего, нам надо вознеситься. Вот Буда, он же дал же нам совершенно четкие инструкции как нам надо подготовиться. Йог Патанджили дал нам систему Аштанга-йога, которая называется первый пункт яма – яма-ни-яма. Это прежде чем приступать к каким-то, скажем, асанам, пранаямам и так далее. яма ни -яма, Кому интересно, посмотрите. Это как надо соответствовать нашей личности духовной, и как надо соблюдать заветы, которые нам даны, написаны во всех Божьих словах, да, и Библия, и везде, короче говоря. Вот таким образом. Поэтому мы проведем такую акцию, презентацию, ну вот как с Домером, то есть это человек будущего, и сангейт центр, или точнее Далтик Трейдинг Академии, вот которым, скажем, руководителем я являюсь. Вот таким образом. Спасибо.